Ultima представляет самый простой и быстрый способ генерации новых токенов на рынке – фарминг. Фарминг Ultima происходит с помощью специального программного обеспечения фарминговой фермы и обладает множеством преимуществ. Во-первых, работа фермы и добыча токенов максимально прозрачна, вы всегда знаете, сколько токенов вы получите каждый месяц в течение всего периода добычи токенов на ферме и легко можете управлять размером профита. Вы легко можете увеличить объем добычи токенов в любой момент, сделав апгрейд своей лицензии на фарминг и увеличив размер и вместимость фермы. Все в ваших руках. Во-вторых, это быстро. Вы можете начать фармить прямо в личном кабинете в дашборде или установить специальное программное обеспечение на личное устройство. Чтобы начать, достаточно зарегистрироваться, купить лицензию и заморозить токены Ultima на 3 года. Фарминг начнется автоматически, а первая транзакция поступит на ваш баланс через 30 дней. В-третьих, фарминг работает автономно. Вам достаточно купить продукт. Дальше блокчейн все сделает за вас. Он сам начнет создавать новые токены в течение двух лет. В-четвертых, процессом фарминга легко управлять. С помощью специального калькулятора можно легко рассчитать, сколько токенов можно загружать на ферму и добывать за период фарминга. Добытые токены можно сразу же использовать во всех продуктах экосистемы Ultima. Продавать на бирже, пополнять криптодебетовую карту, использовать для апгрейда лицензии на фарминг, оплачивать товары и услуги на маркетплейсе. Вы можете начать фармить токен Ultima прямо сейчас, купив лицензию и заморозив токены в Farming Unit на сайте ultimafarm.com. Чем раньше вы начнете фарминг, тем выше будет ваш профит. Скорость добычи очень высокая, но с каждой неделей она уменьшается, поэтому приступайте к добыче как можно скорее. Не упустите свой шанс получить максимум возможностей от технологии фарминга.